Внимание! Шок-видео! Сына Никаса Сафронова засосала в унитаз. Я не умру в а! На этих кадрах проходит операция по спасению 29-летнего сына художника.